Поскольку все, что происходит сегодня в европейских странах, странах или, точнее, Евросоюза, это очень интересные процессы. Мешать, Давайте приостановим и штатную единицу, которую вы загрузите другими делами. В этот день стоял вопрос о памяти выдающихся ученых-физиков Казанского университета